Очень много банков предлагают оформить деньги в кредит. Но такие суды самые дорогие. Реальная ставка по ним может достигать 120% и даже выше. Больше всего по вашему карману ударит ежемесячная комиссия от суммы кредита. Так тариф в размере всего лишь 2% в месяц повысит вашу реальную ставку на 48%. Также обратите внимание на страховку. Банки любят ее использовать по кредитам наличными. Ее размер может быть достаточно высокий, пол до 23% от суммы кредита. Чтобы сэкономить, оформляйте кредитную карту. Тарифы тут более низкие, чем по кредитам наличными. К тому же оформлять и погашать суду можно несколько раз. Выбирайте карты с бесплатным оформлением и рассчитывайтесь в магазинах, а не снимайте деньги в банкоматах. В этом случае вы сэкономите пару процентов на комиссии. Банки могут устанавливать льготный период по кредитным картам. Пользуйтесь им. Если вы погасите суду до 30 или 50 дней, банк не начислит проценты. Если у вас зарплатная карта, то лучше обратиться за вердрафтом в ваш банк. В этом случае тарифы будут еще ниже, чем по обычной карте.